Друзья, всем здрасте. Имеется вот такой набор. Набор времен, когда мужики одевались как мужики. Когда выйти на улицу небритным было стыдно. Когда дети, вместо того, чтобы играть дурацкие пиксельные игрушки, читали книги. В общем, когда было все хорошо. Набор очень даже неплохой. Мечики, правда, не все. Но ничего. Главный недостаток. Это плашка-держатель. Гамнище лютое. Ну... В советское время, к сожалению, могли сделать все хорошо, но где-нибудь, ну, вот как-то, а, и накосячить. В общем, силумин и один винтик. Здесь была резьба М3. Она очень быстро пришла в негодность, ну, не удивительно. Тела очень мало, два ветка резьбы. О каком нормальном крепеже может быть речь, правильно? В общем, сейчас мы эту фигню переделаем. Это уже я, кстати. М4 сделал, ну хотя бы временно, дабы пользоваться можно было. Сейчас все исправим. Так, назад все, сюда, в сторону. Имеется вот такенный латунный блинчик. Именно из него мы сейчас попытаемся сделать то, что нам необходимо. Погнали. Обработаем торец или торец, не знаю как правильно, напишите. Мне кажется, все-таки торец. Дать торец. В общем, точим. Сверлю отверстие насквозь диаметром 6 миллиметров обязательно центровкой дабы дать правильное направление сверлу Такс. Теперь предстоит самое сложное, расточить до диаметра 16 мм, сделать здесь отверстие. Есть наличие вот такой резец, сейчас им и попробуем. Это то, что шло в комплекте. Предыдущий хозяин не поскупился. Своих резцов у меня пока что один, но то, что я купил. так. что полет нормальный большую подачу не делаю ибо стремно сломать вес готово давайте проверим текст хоп превосходно Просто превосходно. Можно было бы, конечно, все же сделать немного в нотях. но ничего, так удобнее будет извлекать плашку. Тем более, что она еще винтами прижмется. Нормально. Обезжириваем обратную сторону. В качестве обезжиривателя обыкновенный растворитель. Можно спирт. Неважно. важно. Текс. Ждем, когда испарится. Воспользовавшись лазерно-утюжной технологией, переношу некий рисунок. То, что не должно травиться, оклеено скотчем, защищено и маркером соответственно. Опа! Травен. Ну, раствор классический. Перекись водорода с лимонной кислотой ну и естественно туда-сюда емкость колбасим вот так вот вообще это можно не делать но мне необходимо провести эксперимент, насколько хорошо травится латунь вообще получится у меня то, что я задумал или нет почему я вас спрашиваю не совместить полезное с полезным так, ожидаем что могу сказать, ребята не впечатлен травится уже 6 часов крайне медленно, но я готов поспорить, что все зависит от марки латуни, есть такая латунь которая содержит в себе процентов 80-90 меди соответственно, такая латунь и травиться будет быстрее так, все, вот эта гадость убираем Растворителем смываем тонер и продолжаем. Вы знаете, рано я отпечалился результатом. Очень даже неплохо получилось. Довольно таки четко. Но недостаток опять же я же говорю. Длительное время травления. Просверлил два отверстия. Здесь будут ручки. Ну, а теперь необходимо прослить еще два отверстия для винтов для фиксации самой лерки. Нарезаю резьбу М3. колючую шайбу оп гайку опача зажал все это дело в патроне токарного станка и проточу вытачиваю ручки для нашего леркодержателя И вот такие детали имеются были выточены точнее Опа. И это сюда Ич. Залуживаем все свежевыточные детали Я использую флюс F38N Офигенный но Можно использовать и ортофосфорную кислоту Но мне она почему-то не очень нравится Но в запасе есть кстати, наконец-то сделали для этого флюса нормальный фунфурик, раньше был стандартный вот такой, и почему-то вырывало постоянно нос вот этот, это уже от другого, от другой емкости, от другого флюса, и постоянно вырывало вот здесь, то ли порыв флюса, в общем, непонятно. лютой горелкой прогреваю елки, я переживаю, чтобы пожар не устроить а то будет да не должно главное аккуратно Следующая задача заключается в залуживании надписей. То есть наша задача заключается в том, чтобы припой попал в вытравленные надписи. Устанавливаю ручки. Вот такой чудо-инструмент получился. Я думаю, с этим не сравнимо. Покрасить и выбросить. Плашечка. Вот так. И затягиваем винтиками. Все. Устройство в боевом состоянии. Я думаю, тестировать не имеет смысла. В следующих видео обязательно вы увидите это устройство. Недостатки. Недостаток, по сути, один. В коробочку советскую сей плашкодержатель не влазит. Ну, и фиг с ним, собственно. Если понравилось видео, ставьте лайки, поддержите грозным комментарием. Ну, а я прощаюсь. До новых встреч, но поссран пока.